Сферу влияет э, Венера в Близнецах на каждого из вас. Приветствую вас, Девы! Сейчас мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни вперед с 9 мая по 1 июня. Именно в это время Венера будет двигаться по вашему символическому дому карьеры, главных целей и желаний. Поэтому будем считать, что эта сфера будет для вас очень-очень активно. Давайте подумаем, как выглядит, ну как вообще работает Венера, когда она попадает в знак Зодиака Близнецы. Венера это любовь, это грациозность. Близнецы это легкость, это поверхностность. Это интерес ко всему, но он такой, он достаточно по верхам идет. И это говорит о том, что очень много Ожидается общение, общение скорее всего будет поверхностное, но из плюсов будет то, что можно будет пересмотреть уже свои взаимоотношения с существующими партнерами. Может быть как-то поперезаключать с ними договора, может быть что-то с ними начать строить по-новому, может быть в чем-то... Ну, поменять свое мировоззрение, начать как-то действовать по-другому. Легче будет договариваться со своими партнерами, также со своим руководящим составом. Легче будет пытаться внедрить какие-то свои планы, свои проекты. Венера этому вам будет в помощь. Давайте посмотрим по другим аспектам. С 11 мая произойдет новолуние в Тельце. Для вас Телец это символический дом. Дом дальних поездок, путешествий. Ну, я не думаю, чтобы на вас он как-то сильно отразился в данном периоде. Ну, единственное, что здесь рекомендуется, это посвятить время отдыху. То есть, если есть возможность никуда далеко не ездить, то лучше не ездите в этот день. Просто займитесь выполнениями какими-то либо задачами, рутинными, бытовыми озаботьтесь и постарайтесь отложить кардинальные перемены и важные переговоры на другой день также 14 мая Юпитер перейдет в рыбы рыбы с Юпитером очень хорошо взаимодействуют для вас рыбы это символический дом партнерства и можно сказать, что эта сфера для вас станет более активной чем когда-либо чем она интересна, ну, во-первых, Юпитер он может вам давать партнера таких, знаете, выше по социальному статусу ну, в принципе, успешных людей которые могут выступать в роли спонсоров даже, у которых есть деньги есть возможности еще плюс в том, что Юпитер в рыбах, он знаете, как действует ну, иностранцы могут быть могут быть люди, которые связаны каким-либо образом с другой культурой другим мировоззрением с темой психологов, тема врачей, духов, духовенства. Ну, может быть, заказчики будут оттуда, например. Все может быть. Пробудет Юпитер в этом знаке до 28 июля. В паре с Нептуном будет действовать очень интересно. я думаю, что на данном периоде в вашем, знаете, как-то партнерское окружение здорово поменяется в сторону знаете, получение больше какой-то благотворительной, что ли, помощи со стороны, может быть, какие-то людей, которые будут каким-либо образом связаны с духовностью, с благотворительностью с религиозностью очень интересно будет проигрываться необычно, не так, как всегда несмотря на то, что вы люди материальные а здесь как-то, знаете, как-то больше будет вас окружать как раз вот какие-то такие духовные, духовно богатые люди но это хорошо для вас, будут вас наполнять и что дальше 16 мая 16 мая здесь будет интересный аспект формироваться от Венеры к Сатурну Зоне работы ну во первых здесь я работаю здоровье если по здоровью то здесь ситуация связана с улучшением выздоровлением. по работе благотворный очень удачный труд возможно появление покровителей кто-то вам помогает поддерживает здесь удачное время для продвижения проектов для получения каких-то ресурсов очень хорошо все легко будет двигаться но здесь есть один интересный момент Когда Юпитер войдет В знак рыб Давайте я тут немножечко подвигаю Он к Девам К некоторым Начнет образовывать Аспект, который называется Оппозиция Оппозиция это достаточно напряженный аспект Он может некоторых представителей вашего знака зодиака а в частности у тех кто родился вперед с 22 по 30 августа воздействовать таким образом что вы можете потерять ощущение реальности может проявиться не переоценка сил недостаточно обдуманность своих действий нежелание работать может знаете какое-то преувеличенное может быть вера в себя может привести к ошибкам нежелательно в этот период вкладываться в какие либо мероприятия менять место работы и вообще начинать какие-либо важные дела также очень высокий риск ошибок также важно обратить внимание на свое здоровье на заболевания печени желчных протоков возможно если у кого-то есть также на функционирование сердечно-сосудистой системы. И важно для вас посидеть на диете. Вообще, девы, они любят, можно сказать, диеты, любят правильное питание. Вот как раз для вас, вот именно для этой категории дев, будет необходимость побыть на диете. Дальше. С 23 числа, давайте посмотрим. Тут чуть больше выставлю. Сатурн станет ретроградным. Сатурн для вас это зона дружбы. Ой, извините, зона работы. Зона работы, это, знаете, может привести к тому, что будет промедление в работе какие-то неприятные неожиданности, связанные с получением финансов. То есть, может быть, знаете, как ситуация? Работу вы сделали, деньги получить за нее будет не так-то просто, как хотелось бы. Но это в большей степени будет касаться тех, кто работает, у кого деятельность связана с зарубежными инвестициями. Кто с нашими, здесь достаточно все неплохо должно пойти. Также для тех, кто по здоровью имел какие-либо проблемы, то будет необходимость. Обратиться к, к докторам. Нужно будет продолжить лечение. Какие-то свои хронические заболевания могут снова дать с, себе знать. Теперь с 20, да. И вот эти сложности по здоровью и по работе, они могут давать о себе знать до 11 октября. После 11 октября Сатурн станет прямым, он пойдет себе пряменько и будет все значительно двигаться быстрее. Также с 25 по 30 Венера соединится с Меркурием. Это очень красивый, грациозный аспект, который придаст вам новые возможности. В том, чтобы заиметь себе каких-то новых покровителей, компаньонов, единомышленников для реализации своих творческих идей, связанных с карьерой. Вообще шикарное время для того, чтобы работать, воплощать задуманное в реальность несмотря на то, что этот аспект образует негативный квадрат к Нептуну в зоне партнерства знаете, может быть тут такая ситуация вам ну, это не вам, это скорее всего вас могут Обмануть возможны обманы со стороны партнеров, и это как раз может напрямую касаться именно сферы работы. Как будто бы, знаете, вас как в омут, как в омут какой-то попадете. Не доверяйте, можете слишком довериться. Может получиться так, что будет больше болтовни, чем дело. Вот слишком много разговоров, а дела будет мало. Ну, хотя бы не вкладывайте какие-либо серьезные финансы в осуществлении чего-либо. Здесь просто идут разговоры, знаете, все так хорошо будет, как-то так на повышенных каких-то таких эмоциях. А с другой стороны, вот до, дойдет ли до осуществление задуманного, пока непонятно, неизвестно. Ну и здесь у вас еще очень благоприятный аспект тут зоны дружбы, друзей, работы в большом коллективе. Будет с 20 по 30 мая формироваться к, к нептуну да, к нептуну будет идти аспект тригона то есть, смотрите самое лучшее для вас взаимодействие будет это с вашим дружеским окружением либо с тем коллективом, которого вы уже давно и хорошо знаете вот как-то новые люди они могут немножечко на вас как-то ну, слишком иллюзорно воздействовать Мало доверия, недостаточность. Избегайте обмана. В общем, меньше доверяйте словам. Все на бумаге, все на бумаге. Так, и еще. Есть еще одна категория дев, в которых ожидают успех, оправданные ожидания и приятные неожиданности. К ним относятся девы, рожденные период с 1 по 9 сентября. И закрывая данный период, у нас ретроградный Меркурий, который начнется 30 мая поскольку эта планета является вашим управителем то можно говорить о том, что ваши дела связанные с вашей карьерной реализацией, они будут либо приостановлены, либо будут повернуты назад в сторону того, чтобы вы имели возможность закрыть какие-то старые проекты доделать какие-то старые недоделанные работы что-то пересдать, переделать доучить да закончить в общем-то но новое вряд ли что-то будет если оно и будет начинаться то оно будет идти через спин колоду скорее всего будете что-то доделать поэтому для вас сейчас задача до 25 нахвататься как можно больше дел заказов проектов, А потом будете их доделывать Теперь мы по астрологии закончили И переходим к Таро Таро нам покажет более подробную ситуацию Что будет происходить по вашим основным сферам Итак, первый вопрос Что будет происходить в жизни у Дев В период с 9 по 1 июня Вернее, как вас будут воспринимать окружающие вот, Будет правильно задавать вопрос 8 жезлов. Вас будет воспринимать как людей, которые постоянно находятся в движении, что-то делают, куда-то ездят, что-то решают, то есть в постоянном каком-то круговороте событий. Хорошо. А как будет выглядеть ваша материальная сфера? Смерть. Здесь она претерпевает кардинальные изменения. То есть так как было, не будет. Но если было хорошо, то станет плохо. Если было плохо, то станет хорошо. Но я уточняю, здесь просто шикарные соединения выпадают. Смотрите, значит, здесь выпала императрица, если ваша деятельность связана с красотой, может быть с какой-то творческой деятельностью, она говорит о улучшении вашего материального положения, а также указывает на то, что это может быть связано с некой женщиной. Вы, конечно, какое-то время можете сомневаться в том, что вы можете рассчитывать получить то, что вы задумали или то, что вам пообещали, но ну, вы это получите. Просто чем по, чуть позже, чем вам бы хотелось. Ну, я бы сказала, что вам нужно быть немножко поаккуратнее с деньгами, поскольку э, есть такое ощущение, что с вами могут не вовремя рассчитаться. И плюс еще указание на то, что чуть меньше, чем вы рассчитываете, можете получить. Хорошо, что же дает представителей знака Зодиака ДЕВ в карьере? Карьера, работа. Давайте посмотрим. Здесь идет работа с теми людьми, которых вы давно хорошо знаете. В общем-то, ничего нового. Если даже вы планируете какие-то новшества, то все равно здесь идет возврат именно к тем людям, которые вам хорошо знакомы. Как раз даже нежелательно с новыми сотрудничать. Хорошо, давайте зададим вопрос. Что ожидает представители знака Зодиака Дева по здоровью? Что будет происходить у них в сфере здоровья? Здесь влюбленные. она с одной стороны вроде как гармонично, а с другой стороны она может указывать на почки по шестерке. По шестерке. На какие-то парные, да, уточняю, парные органы. Почки... Ну, легкие нет. Здесь больше, может быть, знаете, еще как-то детород. Ну, здесь больше гормональная система гормоны. Ну, я, я к почкам склоняюсь. Может быть, еще детородные. Ну, не уверена. Сейчас я посмотрю по девам. Ну, вроде как у вас не должно по этой теме бить. Не должно. здесь все-таки больше что-то гормональной системы. Влюбленные, влюбленные, Меркурий. Не могу сказать ничего другого. Хорошо. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Что ожидают пары, которые уже крепкие, устоявшиеся в семейных отношениях. Ну, у вас все в порядке, по справедливости. Ну, давайте уточним на всякий случай. Все, все, все в порядке, все тяжело. <смех> тяжело. В общем-то, есть ситуация, когда все двигается своим чередом, но здесь есть указание на некоторую тяжесть, что вы слишком много на себя взвалили, много тянете на себе. Хотелось бы, конечно, это распределить на своего партнера, часть каких-то своих обязанностей, но партнер упирается, пока он не очень хочет заниматься еще какими-то делами. Ему проще на вас все спихнуть. Хорошо, давайте зададим вопрос, что ожидает представители знака зодиака Дева в любовных взаимоотношениях, в любви. Что ожидает вас в любви? Королева пентаклей Ну, это для мужчин выпала земная королева. Телец, дева или козерог. Ну, кстати, если вы женщина, это может быть ваша карта. Давайте уточним. Здесь ждут вас перемены. Перемены. Тут... Угу. Угу. Все, я поняла. Значит, Здесь все-таки ситуация больше для мужчин проигралась. Здесь не женская, здесь мужская ситуация то есть, Если мужчина Мужчина имел такую женщину Которая относится к земной стихии И не понимал, что будет дальше Происходить в ваших взаимоотношениях То у вас здесь будет ситуация связанная с переменами Причем здесь сразу выпало Три старших аркана Шут, императрица и смерть Императрица и смерть но она больше указывает на трансформацию взаимоотношений. То есть переход из одного состояния в другое. Причем какой-то неожиданный будет переход, движение неожиданное. С чем же оно все закончится, интересно? Оформлением. Официальным оформлением может быть. И здесь есть еще указания для женщин, у кого были взаимоотношения вот с таким вот королем воздушным, водолей, близнецы или весы то он вам может что-то предложить, но здесь идет, знаете, как-то предложение по пятерке Пентаклей, это подарки, это что-то приятное, но оно, знаете, как-то лишено духовности, то есть такое впечатление, что человек может покупать вашу благосклонность, может, ну, в лучшем случае он может просто делать для вас подарки, работать для вас, что-то для вас сделать. Ну, пока дальше ничего никуда не двигается. Ну, здесь вообще не выпало на новые взаимоотношения, здесь уже выпало на текущие. Ну, давайте спросим на всякий случай, будет ли у Дев новое знакомство в этом периоде. Здесь нет, не будет по четверочке. Ну, здесь просто все остается, как было. Какие-то разговоры, питание Хорошо, давайте спросим, какой основной совет будет для представителей знака Зодиака Девы? Главный совет. Семерочка мечей говорит о том, что вам нужно быть хитрыми, заворотливыми и четко следовать, ну, защищать свои границы, следовать своим планам, своим целям. Да, здесь есть еще указания на... Какие-то разочарования связаны с договоренностями, знаете, как будто бы, а может быть вы будете переживать, не обязательно разочарование, вы будете ожидать, что что-то получится. Вам кто-то что-то пообещал, вы переживаете, вы боитесь, что это у вас не получится, это не произойдет. Но здесь указание на то, что человек сдержит свое слово. Хорошо. Ну, на этом. Мои прогнозы на сегодня закончились. Девы, надеюсь на вашу поддержку, лайки, комментарии, если будет что комментировать. И до встречи в следующих периодах.